Подборка предложений по цене ниже рынка от 1 миллиона 850 тысяч. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске собрал интересную подборку в разных бюджетах от восемьсот пятьдесят и где-то до 40 миллионов. Поэтому усаживайтесь поудобнее, здесь каждый из вас может найти для себя хорошее предложение. В том числе будут варианты для перепродажи, где можно неплохо будет заработать. Итак, дом на Макаренко, что-то он немного подвис, на самом деле очень хорошая цена. 35 миллионов 7 соток земли, много плодовых деревьев, 425 квадратов в хорошем жилом состоянии. С 35 миллионов готовы даже двигаться. На все предложения, практически на все предложения, у меня есть фото-видеоматериал. То есть где-то будут всплывать картинки, да, тех вариантов, которые я озвучиваю. Где-то будут прикреплены ссылки. В общем... Кого заинтересует, всю информацию вам отправлю по запросу. Улица Летняя, 46-2, это Дагомыс. Три квартиры со статусом «Квартира в трех минутах пешком от моря». Полная стоимость договора. Пройдет ипотека. Площади 36 с небольшим метров и 57 полноценной двушки. По цене от 10 с половиной миллионов. Это получается двухкомнатная полноценная компактная двушка с ремонтом и с балконом. И 57 полноценная, двухкомнатная, 5, 15 миллионов, по-моему, 700, да? 15 миллионов 800 тысяч. Это срочные продажи, поэтому есть возможность даже неплохо поторговаться. Мадрид-парк. Это у нас курортный городок. Ленина 219, там дробь, дробь что-то. Дом с бассейном, статус квартира, тоже полная стоимость в договоре. 12 миллионов цена за 32 почти с половиной метра. Чтобы вы понимали, самые низкие предложения в Мадрид-парке где-то около 420 за квадрат. Здесь получается меньше 380. Очень хорошая цена. Идеально для отдыха, для сдачи в аренду. Также в центре Адлера еще не продана квартира в жилом комплексе Плаза. Статус квартира. Можно купить в ипотеку. Очень хорошо квартира сдается. То есть мы даже показать ее не можем, потому что нет окна ну, между квартирантами. Значит, там 20, почти 7 метров, стоимость 9 миллионов 200 тысяч. В жилом комплексе «Фрукты» появилось очень много предложений, целый список получается от 30 метров и до, а, и до, до, до, до трешки, там сколько они идут у нас, 75-75 метров, целый список по ценам ниже рынка, поэтому кому интересно звоните, пишите. 35 метров, вот сейчас тоже ведем переговоры, то оставляем задаток, то не оставляем, в общем, кто перевеет. А, 10 миллионов шестьсот пятьдесят тысяч за 35 квадратных метров. Очень хорошая планировка с видом на горы. «Бытха». Ясногорская, 12, это не новостройка, то есть дом у нас там 83-го года, 32,4 метра, в хорошем жилом состоянии, живая лоджия, видно даже море, стоимость 7 миллионов 850 тысяч, с полной стоимостью в договоре, и даже можно поторговаться. В соседнем доме на Ясногорской, 24, угловая, 36 метров, тоже в хорошем жилом состоянии, на среднем этаже, за 8 миллионов 200 тысяч, это для любителей бытхи. Кое-что еще будет на Бытхе. Значит, таунхаус 147 метров с кусочком собственной земли. Документы получены, пройдет ипотека, все коммуникации подключены. 15 миллионов. 15 миллионов собственной землей, своя парковка, очень хорошая локация. Это неподалеку от аэропорта самолетов, там не слышно от слова совсем. Жилом комплексе курортный есть квартиры от 10 миллионов за 44 метра. Это получается сколько у нас за квадрат вообще? На перепродажу можно спокойненько. 44,4, 44, если быть точнее. По 225 тысяч за квадрат, друзья. Шахматки, там цены аж до 350. На перепродажу в Хосте, в тихом районе, есть видовые квартиры. Статус квартира. Срок инвестиции где-то полгода, там 8 месяцев, может быть, по 150 за квадрат. Чтобы вы понимали, в этой же локации там есть пару... Предложение тоже со статусом квартира по 240 продается без ремонта, естественно. И вот апартаменты появились, кстати, с документами, апартаменты за 2 миллиона 800 тысяч. Это по акции тоже прям такая нормальная цена. Жилой комплекс Моревидова на Бытхе. Вообще есть квартира с ремонтом от 6 миллионов 600 тысяч за 25 метров. Статус квартира. Есть за 14 миллионов видовая полуторка, за 14 миллионов 36, там, с хвостиком, по-моему. Есть 27,5 метров, она будет стоить 7 900, тоже можно поторговаться. То есть 7 900 на 20, а, делим на 27,5 метров, ну, по 287 за квадрат, где такие цены на бытхе? В стройке он по 400 с хорошим видом это кислород и Сочи парк. Вот, а вообще, кстати, там есть целый список инвесторов по Сочи-парку конкретно и прям по нормальным таким ценам. Поэтому, если интересно, Сочи парк, звоните. Динаморская, 12, в доме, в котором я проживаю, 78 метров, разлетайка, 4 комнаты, видно, море, цена всего 16 миллионов. Закрытая территория, ставская квартира, газ, парковка, в общем, звоните, пишите. Апартаментный комплекс Светланы, это у нас курортный проспект 75, корпус 1, если не ошибаюсь, прямо неподалеку от летнего театра, 24 метра с хорошеньким ремонтом, с балкончиком, видом на море, цена 10,5 миллионов, продается прямо вот с, с этим с арендаторами, то есть там уже весь сезон расписан, тоже нормальная цена и хороший ремонт. Немецкий квартал от 5,5 миллионов с ремонтом. Там где-то около 30-40 квартир. В общем, есть по хорошим ценам. Разные есть планировки. Звоните, пишите. Опять бытха. Снова в продаже. 36,6 квадратных метров. Дом клубного типа всего лишь на 12 квартир. Двухуровневая квартира со своим парковочным местом, с ремонтом. За 8,5 миллионов. Тоже можно поторговаться. Без прописки. там 8500 делим. Но прописку можно сделать за дополнительные 30 6,6. 6. Вообще по 232 тысячи за квадрат. С ремонтом бытха вообще просто в, в, в, в такущем доме. Там же на бытхе по соседству, возле санатория Металлур, 56 метров, полноценная двушка с балкончиком. Вида там нет, она не жаркая. Поэтому цена 11 миллионов 600 тысяч. Полная стоимость договора. Воздушная гавань прямо возле аэропорта. Хорошая планировка. 36,4 или 36,5. Что такое? Второй этаж. Идеально для сдачи. Кстати, там до моря можно дойти пешком где-то 2, 2 километра 200 метров, если я не ошибаюсь. Ну, 7500 с чистовой отделкой. Тоже нормальная цена. сити Выигран очередной суд. Никто не знает. Тот корпус, где магазин пятерочка. Ну, застройщик решил настроить еще один этаж. Как говорится, могу себе позволить. Вот Были наложены аресты, но сейчас все аресты сняты сделки можно проводить 36 половиной метров с хорошим качественным ремонтом угловая я думаю за 18 миллионов ее отдадут Там вообще все в порядок приводит управляющая компания зашла сейчас все лицевые счета разделили то есть ну доводит все дома значит догомыс живой комплекс кватра там по моему от 6 300 у нас остались квартиры а двухуровневые с высотой потолков 4 метра. Полная стоимость договора пройдет любая ипотека. В Босфоре от 6,5 миллионов по 200 тысяч за квадрат. Это у нас, по-моему, 30... Сколько там? 32 метра, да. Это вот такие ну, как бы предложения горящие. Жилой комплекс Вена, кстати, снизили цену на 1 миллион. Недавно выходил у меня ролик, ссылка, наверное, будет или в описании или вот тут в правом верхнем углу выскочит. Хорошие полуторки с дизайнерским ремонтом от 12 миллионов 700 тысяч за 30 квадратных метров. Потом есть без ремонта 32 метра за 11 миллионов, есть 72 метра за 23 миллиона черновая 72 метров вообще там угловая классная квартира прям трешка вот в общем по Вене целый список тоже дальше пгт сириус улица набережная дом 2 снимали квартиру с продажи но сейчас появилась опять потребность вот в продаже только ценник уже 20 миллионов за 40 квадратных метров студии вот с таким ремонтом дальше бытха жилой комплекс анастасия полная стоимость в договоре четыре с половиной метра полутока, идеально сдается в аренду. Сейчас, кстати, сдали ее длительно, по-моему, 50 или 55. 14,5 миллионов. Практически самый низ. Далее, земельные участки есть от 4,5 миллионов. А, кстати, земельный участок есть даже за 2,5 миллиона. Это 5 соток в черешне. С видом на море. Дальше, Хобзо Двухурневая квартира, 98 метров. Статус квартира закрытая территория. Ну, тоже ссылка будет в описании. До моря действуем пешком. Сколько она у нас продавалась? Потом мы снижали цену. Снижали цену даже до 12,5 миллионов. За 98 метров с ремонтом. Но потом продавец сказал, что за 12,5 я ее не отдам. Будем продавать за 14. Короче, будет желание, поторгуемся. Я думаю так. Первомайская. Есть несколько квартир. На улице Первомайская, в доме, где жил господин Пахомов, двухкомнатная квартира, 65 метров за 24,5 миллиона. С балконом прям, ну, бомбическая цена. Там же есть 98 метров с хорошим ремонтом, панорамным видом на море за 31,5 миллион. 98 31 500, а делим на 98 по 321 тысячи за квадрат. Вот такие цены бывают. Просто нужно знать, кому звонить. Вот, надо звонить нам потом что там там есть просто список по первомайской есть же любители у нас улица первомайская звоните потому что есть еще там без ремонта квартиры альпийский квартал тоже есть список инвесторских квартир от 280 тысяч за квадратный метр он уже вот прямо на предсдаче сдаются по моему они даже если не ошибаюсь в августе остров мечты по соседству с альпийским кварталом внимание 65 метров с новым ремонтом. Видно море, видно город весь. Новый ремонт 19,5 миллионов. Это по 300 тысяч за квадрат. Жилой комплекс Бочаров-Маяк. Есть несколько квартир. Это у нас микрорайон Новой Сочи. В 5 километрах от центра Сочи, то есть до парка Ривьеры. Улица Санаторная, тихое место. В доме бассейн, джакузи, то есть эксплуатируемая кровля. За 39,6 квадратных метров просим всего лишь 6 миллионов 800 тысяч. Это апартаменты без прописки. Ну 6,800 с документами где в доме бассейн и джакузи. Это подарочная стоимость. Просто берете, кстати, квартира со своим отдельным входом. Сделали ремонт, и прямо она будет сдаваться у вас нула. Хоть длительно, хоть посуточно, потому что вся инфраструктура поблизости, нет проблем с парковкой. Там же есть за 12 миллионов 62 метра тоже со своим отдельным входом. С новым дизайнерским ремонтом есть, снизили цену на 1 миллион, это 21 800. 73 метра. Просто ремонт прям вот, вот такой. Ну, действительно, хороший дизайнерские качества. И такая же есть видом на море. Тоже две комнаты, кухня-гостиная, там два санузла, прямой вид на море. Она будет стоить 25,5 миллионов, если я не ошибаюсь, да, 25. Ну, там видно море, то есть прямой вид на море. Из террасы в в маяке есть две квартиры. Одна 40 метров, плюс терраса 40. Она стоит 16,5 миллионов. И есть 67 метров, планируется в двушку, то есть три световые точки и тоже большая терраса. Итого 120 метров а стоимость 22 миллиона. Напоминаю про квартиры, которые находятся в Куртном городке на улице Медово. Это жилой комплекс Давлатов Есть несколько квартир по 160 за квадрат. Ну, например, двухкомнатная, угловая, без ремонта за 8 миллионов. До моря там где-то 15, не знаю, там 18 минут пешком. В общем, конечно, тут можно бесконечно сейчас это все перечислять. У меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Вам нужно просто подписаться на канал, вот прям там колокольчик поставить, чтобы эти все интересные предложения не пропускать. Также подписаться во все наши соцсети. И сразу хочу сказать, что далеко не все предложения публикуются во вот в наши источники. Кое-что вот здесь в голове, поэтому от вас только вот подписаться и позвонить, не постесняться, с помощью ипотеки встретим в аэропорту компенсируем проживание или перелет, да, если покупка будет с нашей помощью. Всегда есть для вас хорошее предложение. В общем, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Walk Street. До новых видео. Пока.